Всем привет! Вы на канале Skyns TV. Предлагаю вам подписаться и включить уведомления в виде колокольчика для того, чтобы не пропускать полезные видео на данном канале. Темой нашего видеоурока будет являться в целом значение и строение синапсов. Сами по себе синапсы представляют собой место, в котором происходит контакт двух нейронов или нейрона и эффекторной клетки, получающие сигналы. Синапс состоит из двух мембран, пресинаптической и постсинаптической, а также из синаптической щели. Передача нервного импульса осуществляется посредством медиатора, то есть вещества передатчика. Происходит это в результате взаимодействия рецептора и медиатора на постсинаптической мембране. В этом заключаются основные функции синапса. В парасинаптической системе медиатором является ацетофалины, которые могут стимулировать рецепторы на мембране постсинаптического типа. Синтез ацетохалина осуществляется в цветоплазме неуронно-олинегирических окончаний. Он образуется из халина, который имеет эта происхождение, нервный импульс которого провоцирует высвобождение молекул ацетохалина синаптическую щель. После этого он вступает в взаимодействие с холинорецепторами, Чье строение синапса уникально. По данным биохимиков, холинорецептор неравномышечная синапса может включать 5 гликовых субъединиц, которые окружают ионный канал и проходят сквозь субтлощу мембраны, состоящей из липидов. Виды синапса по-разному локализованы и а также по-разному чувствительному к Здесь фармакологических веществ. В соответствии с этим различают муксарно чувствительные холинорецепторы, так называемые M-холинорецепторы. Также, никотино-чувствительные холинорецепторы, так называемые N-холинорецепторы. Классификация средств, стимулирующих синапсы. Чувствительность различных Н-халинорецепторов рецепторов к веществам одинакова. Именно такая их особенность позволяет собирательно блокировать ганглии специальными веществами. Пресинаптические холиновые и адренальные рецепторы участвуют в регуляции процесса высвобождения ацетохолина в синапсах нейроэффекторной природы. Возбуждение этих рецепторов будет унитать высвобождение ацетохолина. Ацетохолин взаимодействует с н и изменяет их конформацию, повышает уровень проницей постсинаптической мембраны. Также ацетохолин оказывает возбуждающий эффект натионом натрия, который проникает затем внутрь клетки. А это приводит к тому, что постсинаптическая мембрана деполизируется. После этого Местное возбуждение, которое ограничено синаптической полностью, начинает распространяться по всей клеточной мембране. Если происходит стимуляция м холинорецептора то при передаче сигнала значительную роль играют вторичные мессенджеры. Ну на этом все. Если данный видеоролик был вам полезен, то не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Что очень сильно мотивирует мне на выпуск таких очень полезных видео. И мы сами еще не прощаемся. До скорых встреч!